Привет всем! Меня зовут Марат, это компания Hi-Tech Monolith. Сегодня мы решили заехать в Ольховку. Здесь мы строим большой дом на склоне с шикарным видом на Суходольское озеро. Расскажу небольшую предысторию, как мы пришли на этот объект. Значит, на этом объекте мы находимся с ноября 2021 года. До нас здесь уже отработал первый подрядчик, возвел стены цокольного этажа, выкопал котлован под будущее строение. Когда мы пришли, мы обнаружили то, что проектная документация, по которой ведется работа, есть только в виде эскиза и приняли решение, что все-таки правильно изначально разработать проектную документацию, и после этого уже приступать к стадии строительства соответственно у нас заняло порядка двух месяцев разработка проекта конструктива именно цокольного этажа, в ходе чего мы обнаружили то, что у нас плита перекрытия не выдерживает нагрузок в ходе чего мы поняли, что армирование стен цокольного этажа не удовлетворяет условиям по Несущей способности И сейчас у нас стоит задача Доусилить эти стены То есть будут специальные металлические обоймы В каждом проеме Будет усиливаться вот эта подпорная стена Которая за мной на которую опирается грунт и подушка от нашего дома. Поэтому вот такие нюансы у нас возникли. И, соответственно, после разработки проекта мы уже приступили к работе. Сейчас у нас на цокольном этаже возводится плита перекрытия, будут производиться парапеты, выполнена уже гидроизоляция, утепление цокольного этажа и частичный ремонт. Так как подрядчик заливал стены зимой, там были небольшие моменты с промерзанием стен, мы эти работы по ремонту стен уже провели и уже продолжили работу вести дальше. Что касается самого дома его общая площадь составляет 980 метров квадратных когда мы пришли в проекте был учтен бассейн в ходе того в ходе погружения в проектную документацию с заказчиком мы обсудили все-таки немножко другую конфигурацию дома наш архитектор переработал потребность в бассейне после этого исчезло и уже у нас появился полноценный двухэтажный дом без цокольных этажей без дополнительных зон для бассейна и в связи с этим у нам пришлось здесь уже первый подрядчик выкопал котлован под будущий бассейн и нам пришлось его обратно закапывать мы его обратно закопали выровняли площадку сейчас мы находимся на фундаментной плите это пол первого этажа можно так назвать его. И вот эту площадку мы выровняли и уже на ней приступили к строительству самого дома. Площадь самого участка здесь составляет порядка 75 соток. Перепад высот на участке около 30 метров от верхней точки до нижней. И вследствие этого вот здесь уже появилась такая вот, интересная архитектура. У нас есть цокольный этаж, который находится внизу, который также выполняет роль подпорной стены. То есть весь участок будет подгоняться под перекрытие цокольного этажа. И здесь будет формироваться ровная терраса для того, чтобы можно было здесь находиться. Также у нас есть цокольный этаж заглубленный, в котором будут находиться технические помещения, спа комплекс гаражи. Коммуникация между цокольным этажом и будущим домом, в котором мы находимся, будет выполняться только через лифт, то есть у нас есть сейчас пространство для устройства лифтовой шахты, через который уже лифт будет поднимать хозяина будущего дома уже в саму жилую постройку. Значит на верхнем ярусе, вот где мы сейчас находимся, здесь планируется дом в два этажа. Площадь первого этажа порядка 500 метров квадратных. Первый этаж это такая стандартная хозяйская зона здесь будет мастер спальня детские помещения гостевая комната на втором этаже пространство больше будет отдано под такое общественное пространство можно назвать там будет skybar ну, такая зона релакса и отдыха с видом на вот, Суходольское озеро такая, э, как сказать, изюминка этого проекта в том, что мы находимся на высоком берегу озера здесь уже с первого этажа прекрасно раскрывается вид на воду и на лес, со второго этажа это, конечно, будет выглядеть более эффектно в целом, по проекту также мы сейчас разрабатываем решение по террасированию территории, так как у нас большой уклон еще большая часть участка еще опускается вниз здесь планируется террасирование территории для того чтобы склон все-таки убрать склон и создать плоские участки на которых уже можно будет находиться размещать какие-то строения садить деревья но ну, как-то его благоустраивать потому что на склоне как мы говорили в прошлых видео ну как-то вот жить достаточно сложно это только вот такая вот красивая декорация Вывод из всего этого, если вы строите дом для себя качественный, надолго хотите построить, без проекта строить нельзя, потому что не имея проекта на руках, не имея именно конструктивного раздела, вы, во-первых, не сможете проконтролировать подрядчика, что он выполняет работы в соответствии с проектом и правильно. Во-вторых, вот есть производители работ, которые действительно могут организовать и выполнить работу, но они, к сожалению, не проектировщики. И рассчитать нагрузки на здание, спрогнозировать в будущем, как оно будет себя вести, они не умеют. У них есть, конечно, большой опыт. Это бесспорно, как бы очень ценные кадры, но без... Вот, симбиоза, проектировщика и исполнителя, получается вот такие фейлы, да, которые в перспективе приводят к доработке уже проекта после его реализации. Хорошо, что мы сейчас уже здесь и мы понимаем, что это будет в перспективе негативно сказываться на эксплуатации. И мы сейчас эти работы проведем. А если бы нас тут не было, и уже после того, как заказчик сделает отделку, выполнит благоустройство и начнут стены трещать, что-то где-то сыпаться, кредиться, вот там уже вложения будет конечно более капитальные и вот э, вывод в чем вывод в том что э, стройка без проекта это вот ну деньги на ветер Закончим о плохом, расскажем, что происходит сейчас. Значит, сейчас у нас уже залита фундаментная плита под будущий дом. Сейчас у нас уже ведется монтаж опалубки для устройства колонн и пилонов первого этажа. У нас здесь конструктивное решение по дому, это монолитный каркас. Здесь у нас в основном несущую функцию выполняют колонны из железобетона 300 на 300. Есть локальные пилоны, которые в... Зонах, где повышенные нагрузки подхватывают их, сверху у нас будет заливаться монолитная плита перекрытия и уже второй этаж будет выполнен по аналогичной технологии особенностью является то, что у нас достаточно высокие, высокие потолки будут на первом этаже, 4,6 метра у нас высота колонн будет можно увидеть, что опалубка составная собрана уже на всю высоту после этого будет уже заливаться в нее бетон и после демонтажа мы увидим уже вот объем и высоту вот этих помещений в планах в этом году возвести здесь коробку выполнить заполнение стен заполнение стен здесь будет выполняться из газобетона, выполнить кровли уже приступить к фасадным работам в этом году, значит, что у нас происходит в цокольном этаже? Здесь у нас сейчас ребята выполняют фанеровку плиты перекрытия. Плита перекрытия тоже высота стен в цокольном этаже 4,2 метра, поэтому у нас здесь объемная опалубка используется. Будет здесь консольный вылет. Пойдем, зайдем с другой стороны, посмотрим, как это выглядит. За спиной у меня цокольный этаж, здесь площадь цоколя 500 метров квадратных, высота стен 4 метра. Сейчас мы здесь возводим плиту перекрытия, можно увидеть, вот опалубка стоит под консольный вылет, консоль будет порядка 2 метров, вывешиваться над цокольным этажом. Она будет являться как таким козырьком декоративным. В то же время она будет являться основанием под верхнюю площадку. В перспективе сверху на цокольном этаже планируется устройство газона. Ну там будет инверсионная кровля, которая будет отводить воду. И газонная часть, по которой уже можно будет посадить траву или какие-то насаждения. Сверху это будет выглядеть как просто плоскость. Снизу это будет вот такая вот в землю врытая помещение с большими окнами, в которых в перспективе будет находиться полезные пространства. У нас здесь достаточно большой перепад высот можно увидеть, что здесь я нахожусь уже на уровне въезда на эту территорию. если смотреть ниже под склону у нас уже здесь достаточно большой такой взлет этого холма. здесь в перспективе планируется устройство подпорной стены на текущий момент такого нету принятого до конца решения из чего этого это будет вероятнее всего это будет габион который будет вертикально подниматься вдоль дороги вот эта площадка перед самим цокольным этажом будет отсыпаться песком уплотняться и там ну создался такая территория для парковки машин для въезда в гараж ну вот для того чтобы можно было ее эксплуатировать Что, сняли для вас объект ольховка кому интересно пишите в комментарии приедем подснимем более детально какие-то моменты а так ставьте лайки подписывайтесь на наш канал с вами был марат пока